Здравствуйте, с вами Александр, я нахожусь около жилого комплекса Новая Голубева. Меня просили его показать. Здесь находится остановка, ехать до города 30-40 минут на маршрутке 147-й. Территория огорожена, там есть детские площадки, какие-то магазинчики, небольшой супермаркет. Не маленький магазин такой. Супермаркет. Конечно, здесь не все квартиры стоят дешево. Есть и подороже. Все зависит от размера. Если не снимать квартиру, если есть немножко денег, то имеет смысл купить квартиру за недорого. Именно вот в таком жилом комплексе в принципе до города ехать недалеко и смысл снимать когда можно купить и жить потом денег заработаете переедете в другое место он кто-то продает продаю студию с ремонтом 26 квадратных метров и номер телефона. Может, у кого-нибудь спросить, как здесь живется? Я думаю, бить меня не начнут. Детская площадка. Он еще с ребенком гуляет О, какая собака интересная Впереди тоже с ребенком Тут много получается молодых семей алюбинопласт ну, я не знаю может быть кому-то понравится здесь жить я не буду комментировать плохо здесь или хорошо я считаю, что если дешево, и если живешь в своей квартире и не снимаешь ее, то можно и неудобство кое-какие потерпеть. Может, у кого, конечно, другое мнение. Опять детская площадка. Все огорожено, то есть безопасность. Я не рекламирую этот район, я даже не знаю компанию, которая это все строит, как она называется. Но в целом, я бы даже могу порекомендовать, если денег немного, это место. Всем пока, с вами был Александр.